Магазин Мототек представляет квадроцикл Башан bs 200 Квадроцикл оснащен мотором 200 кубических сантиметров В двигателе Порядка 18 лошадиных сил Он будет на воздушно-масляном охлаждении То есть на переднюю часть Будет вынесен радиатор Масляный Коробка вариаторная Имеет передачу вперед Нейтралку и передачу назад также есть крыльчатка для воздушно-принудительного охлаждения. Тормоза комби-брейк, то есть педали вот этой ножной тормозят все четыре колеса. Вот сразу находится тормозной цилиндр и его бачок. Спереди установлены масляные амортизаторы, которые регулируются по преднатягу пружины. Можно делать мягче, можно делать жестче Установлены Как я уже говорил, гидравлические тормоза Дисковые Спереди будет на каждом колесе тормоз И конечно же А-образные рычаги, шаровые Которые шприцуются Также шприцуется рулевая Тяга Сзади установлены так самое дисковые тормоза. Вентилируемый диск. Моноамортизатор. Который тоже регулируется по жесткости. И тележка, которая шприцуется. По комплектации установлен сзади фаркоп уже. В комплекте идет спереди и сзади будут э, десятые колеса установлены легкосплавные диски и отличные по протектору будут установлены колеса, ну резина, то есть а также установлена электрочка 15-метровый трос будет. По качеству пластика квадрик очень хороший. Установлен, во-первых, спереди, установлен мощный бампер. Вот этот пластик, который глянцевый, это капрон. И также очень твердые и жесткие вот эти части, которые выдерживают максимальную нагрузку. Установлены э, грузовые багажники также, сзади и спереди. Есть защита для рук. Зеркала идут в комплекте. По поводу приборной доски, да, довольно информативная. Есть спидометр, суточный пробег общий, указатели поворотов ближний и дальний свет а также будет показывать передачу вперед, передачу назад сразу же на, на руле установлено управление лебедкой вот отличное освещение света вполне хватает для езды в темноте работает мы вот так, Это большой двухместный квадроцикл, на нем будет удобно ездить как одному, так и вдвоем, то есть места здесь для заднего пассажира вполне достаточно, ну и место для ног, соответственно, будет.